Здравствуйте все! Сразу походи скажу, что если есть желание у кого по-новогоднему так поддержать YouTube канал Дед Архимед, реквизиты в описании. А сейчас по главному. Год выдался такой, что я, я решил нарушить традицию и сделать поздравления и пожелания не в стихах и не песенкой, хотя, наверное, в стихах-то было как-то хлест, бы, может, даже остроумно, но... но нет. Я хочу пожелать всем в Новом году, чтобы чтобы кончилось плохое кино. Кино, где главный злодей, злодей потому что злодей, где совершенно непонятны мотивы его и людей, которые его поддерживают. Я сейчас не о политиках, а о нас с вами. Вот бы во второй серии этого фильма люди бы перестали мнить себя геополитиками и стали обычными людьми, у которых есть сердце и разум, не хитрый ум, а мудрый, и добрый разум. Вот бы перестали они в угоду своим своим мелким, дешевым страхом, понтам и комплексом управдывать то, что происходит. И еще еще кино, хорошее кино, это это всегда игра. В эту жизнь надо играть. Люди, предпочитающие смерть не свою, конечно, игре, ничтожны и неинтересны, как плохое кино. Я надеюсь, в этом году будет новое кино. Пусть оно будет немного наивным и даже детским, как, как «Внимание черепаха» или «Гарри Поттер» какой-нибудь. Но оно точно не будет стройным и простым, потому что у него не будет единого режиссера. Не ищите себе режиссера, господа артисты. Рисуйте свой сюжет сами. И имейте смелость за него отвечать. Нету никаких режиссеров. А если есть, то так они запутались, что совсем забыли о своей сверхзадаче. Ну и, конечно, о любви будет это кино. О любви, которая сейчас так скукожилась, так спряталась за, за идеи, символы. И героев. Не нужны нам идеи, символы и даже герои. Все важные идеи положены нам в голову нашей мамой. Каждому своей, но идеи-то одни и те же. Про маму будет это кино. И про папу. Долгих лет им жизни. Ну или светлая память. Вспомните про них, когда соберетесь играть свою жизнь. И забудьте напрочь, если играть не собираетесь. Стыдно будет. Друзья, с Новым Вас Годом, с новым хорошим кино, с новым надеждой на мир, дружбу, любовь, ну и, если получится, счастье. С Новым годом! Ваш дед Архимед.